Мы сегодня с вами поучаствуем в очень интересном эксперименте. Я его совершенно случайно заметила в связи с происходящими событиями карантина. Нас обязали в общественных местах носить маски. И это случилось не так давно, но многие носили эти маски и без обязательств. И первое, что я заметила, это то, что люди... Вроде близкие люди, муж-жена, мама-дочь, отец-сын, отец-дочь и тому подобное, да, начали переспрашивать друг друга. Ты что сказал? А, что ты имеешь в виду? Удивительно, но люди перестали слышать друг друга. Казалось бы, при чем тут маски? Дело в том, что многие знают, наша речь состоит как минимум из трех частей так называемая вербальная часть это те слова которые мы говорим невербальная часть это те эмоции и те мимика жесты которые окрашивают нашу речь и делают ее богатой и тембр голоса, характеристики голоса, которые показывают различную окраску голоса. Таким образом, эти три составные части в итоге складываются в нормальную картину для человека. И тут я предлагаю поучаствовать в эксперименте. Согласитесь, в данном случае я осталась прежней. Голос у меня остался прежний, но всего-навсего я одела на лицо маску. Насколько воспринимается речь сейчас? Оказывается, в этой вещи говорить очень неудобно. Начинаешь задыхаться. Когда маской закрыто лицо, во-первых, мы не сразу реагируем, даже если смотрим на человека, что с нами разговаривают. Во-вторых, закрыты эмоции, то есть мы не видим той мимики, которая происходит на лице. И на самом деле непонятно, улыбается человек, не улыбается, говорит он что-то взволнованно или э, веселым тоном и тому подобного рода вещи. Поэтому мы привыкли, что э, наша реакция первична, это как раз на движение и на невербалику, так называемую. Насколько вам было комфортно интересно в комментариях, когда я была без маски и когда я одела маску, насколько восприятие было аналогично. Это видео как раз таки про то, что на самом деле ученые подсчитали, что как раз таки почему проблема с коммуникацией из-за какого-то куска ткани. Дело в том, что невербальное общение, то, которое как раз канал невербального общения и перекрыла данная маска, он составляет больше 60%. А согласитесь, это очень много. Поэтому э, недопонимание, недовнимание, еще что-то. И наоборот, внимание, понимание. Видите мои жесты и мою мимику? Невербальное общение – это как раз то, что мы показываем людям. Откуда люди взяли вот это? Откуда люди решили про меня вот это? Откуда что-то подумали вот так? Именно об этом, именно про это. Они видят вашу невербальную речь. Невербальная речь – это все что не касается словарного запаса. Внешний вид, мимика, эмоции, свобода вашей фигуры, зажатость вашей фигуры, реакции на какие-либо слова. Еще Карл Юнг в далекие 900-е годы создал так называемый детектор лжи. И сначала он прекрасно работал со следственниками вместе, основываясь на определенных реакциях, а они бывают совершенно бессознательные у человека во время разговора и во время этого разговора он а, понимал, кто является преступником, а кто нет. А, может быть, поэтому с тех пор психологов и недолюбливают, потому что а, неясно, что про тебя знает психолог. На самом деле, чего бы психолог не понял он вам об этом не скажет, пока вы не придете к нему на консультацию. Более того, даже если вам что-то сказал психолог, он не знает, что он в этот момент психолог. Потому что психолог это всего лишь профессия, а человек это всегда человек. Подумайте, что за послание вы передаете людям, что они видят, глядя на вас. Начните разговаривать с собой. Я в хорошем смысле. Посмотритесь в зеркало.